И всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я, мистер Кошник, и сегодня у нас, как мы и ждали, финал рубрики ТОП 5 худших ютуберов-школьников. Мы ждали этого практически полгода, может даже быть больше, и, наконец-таки, мы этого дождались. И все зависит от вас, будет ли здесь 200 лайков, тогда будет второй сезон, но не знаю, как получится. У меня сейчас есть очень много планов, как продолжить эту рубрику, может, какие новые создать на основе этой рубрики. Так что, если вам понравится, в следующем видосе я все объясню. Ну и вы, наверное, задумались, почему в названии написано ТОП-5 худших ютуберов, ведь все остальные выпуски были ТОП-3 худших ютуберов. Потому что сегодня юбилейный выпуск у меня будет на два школьника больше. Ну и запасайтесь чёчком, мы по Погнали! Всем привет! С вами я, кексик345. Сегодня мы будем играть в CSGO. Это будет уже, наверное, третье. Я уже снимаю. Только я сегодня буду без друга снимать. Сегодня мы будем играть просто с... с чуваками. Ну, типа, просто как это... Ну, короче, обычный город. Ну, на самом деле, этот школьник не такой уж и плохой. У него минусы, действительно, это просто то, что его скучно смотреть. Но это, наверное, у всех школьников так. Просто надо сделать веселее контент, добавить монтажа, потому что просто записать первый первого раза и выпустить этот на YouTube, это никуда не годится. Ну, а как вы заметили, уже сегодня... Блогеры будут не только по Brawl Stars, так как этот блогер по GO, и поэтому сегодня яблой я сегодня максимально запарился и сделал годный видос. Ну а мы продолжаем просмотр. Let's go. Минусов у него, как всегда, много. Даже само название канала Кексик 345 это минус, ведь цифры вот так вот из самого названия подобрано очень как-то не очень звучит даже. И, конечно же, есть микролаги в видосе. Они, конечно, небольшие, но микролаги все-таки есть. И то, что, конечно же, скучно его смотреть. Но это можно как-то исправить. С опытом все придет. я думаю, он скоро станет хорошим каналом. А пока что я могу тебе поставить только четверочку кексик. Не расстраиваемся. И мы переходим дальше. Привет, с вами Ойт И меня сколько я заработал со своего YouTube? Вот столько я, еба, заработал со своего YouTube. Спасите, ебать, малыши, нахуй, смотрите, ебать, сколько бабла, нахуй, с ютуба я заработал, нахуй, блять. Я богат, нахуй, я воль 3д, ебать, сиди хуй, малыши, ебать. Ну, а тут сразу все понятно. Просто школьник, который взял деньги у родителей и хвастается ими перед другими детьми. Просто ему, наверное, лет 13-15, где-то вот так вот. У него голос Бурлендука, он даже свой голос не хочет полить Скорее всего, у него голос даже не сломался, еще очень плохой. Ну и, конечно, у него всего 215 подписчиков. Как можно поверить в то, что он заработал примерно 20 тысяч рублей? Как на видео я там посчитал даже. Ну, интересно. а тут я даже зацикливаться не буду. Вольт 3D я ставлю тебе единицу ну и давайте приходить к следующему школьнику надеюсь он будет лучше Привет, вот. К сожалению, или может быть даже к счастью, мои надежды все-таки не оправдались. Видео получилось очень плохим. Во-первых, его практически во всем видео не слышно. Во-вторых, он играет с другом, и друга тоже практически не слышно. Но вот вы бы поняли, что он играет с другом, если бы не прочитали название. Вот я думаю, его нет. В-третьих, это, конечно же, Мэби Зен, но он там поставил свою аватарку, и думаем, что это не будет считаться. И, конечно же, вот этот таймер, который наверху. Ну и название его канала оригинальное, и люх но не звучит. Так что, все плохо, но, я думаю, давайте посмотрим продолжение, вдруг там что-то кардинально изменится. раз посмотрю телик. О, слушали как хрустнуло, блин, прикольно. И строим. А нет, это не надо было. Да. Кстати, смотри. Ну, что тут сказать? Все записано с первого раза, все очень плохо. И так практически все видео на его канале. Его не слышно, его друга не слышно, эти помехи, то, что он телефон трясет, телефон вот так вот протирает, можно сказать, играет, вот эти стуки даже слышно. И я все-таки надеюсь, что у них когда-нибудь получится стать нормальными ютуберами, они начнут монтировать и поймут, что такое ютуб. Ну а пока это всего лишь один балл, ну а мы не будем зацикливаться на них, давайте смотреть следующего школьника здесь долго долгое отсутствие, потому что я немножко забросить канал, больше я не буду так делать, а снидите, пожалуйста. И видео, скорее, будут выходить 3 или 4 раза в неделю. Ну, хотя бы, как все. Вот. А, а, видео будут еще лучше в монтаже. Я нашу очень хорошую программу, поэтому вам очень понравится. Сразу извиняюсь за графику в фаге. Я вообще играю в Fortnite, только на ноутбуке, А наутбуки пока что не умею играть. Может быть, я скоро буду снимать даже ноутбуке и снимать. Вот. В начале игры шпаги. Ну а с Трофимом все сразу понятно. Канал называется Трофим. Нету ни оформления, нету ни превью нормальных, все. Плохо. Это пока что только единица из десяти. Само видео снято вертикально, даже боком, вот так не вертикально, а боком. То, что горизонтальное видео снято вертикально, но он даже монтировал, когда это нельзя было понять, что ли. То, что это прям очень отвлекает и невозможно это смотреть. Ну, не знаю, может там дальше все изменится, но я лучше все-таки переверну видео для вас. Так что давайте продолжим просмотр. Может, может, может, Начальника. Я могу себя закрыть? сейчас вот? Я сейчас закрыл. Чику? А, ребят. Да. да. Ну а тут мало того, что видео снято вертикально, еще и качество всего 360 p В 2К20 360 пи это очень-очень это мало. Ну и что тут сказать? Трофим получает единицу. Больше я ему не могу дать. Давайте перечислим все минусы. То, что плохое качество 360 p видео вертикально, которое невозможно смотреть, плохой звук, ну и в принципе этого достаточно уже для единицы. Ну а давайте поностальгируем. Всего лишь год назад у меня не было ни нормального ноутбука, ни нормального микрофона и нормального качества в видеороликах видео были всего лишь 360 p только представьте за год я уже развился до аудитории почти в 3000 подписчиков и самое рекордное видео набрало уже 5200 просмотров но ну еще видосы теперь у меня выходят в 4к 60 fps это очень круто ну и пожалуй давайте смотреть с школьников а то так за ностальгируемся и забудем про последнего пятого школьника А? что сейчас будет погнали <свят> просто лу вы понимаете вы понимаете да? лу. так тут в магазине очки силы да я это знаю я уже на твинке смотрел так очки силы получит лу конечно кому же еще очки силы получать М -м, так дальше 50 очков силы ну и как же без нашего любимого Бравл Старса? Ну, во-первых, видео снято через Мобизен, во-вторых, это другое видео. А из-за того, что видео снято через Мобизен, у него плохое качество 360 p плохой звук, потому что я не знаю, что было сложно скачать это видео и перезалить его. Но это, кстати, я не советую никому так делать, потому что это плагиат в росту чужого контента, это очень плохо, он может вас в права ну и конечно же, возможно у этого самого автора был читерский Бравл Старс, но если это не читерский Бравл Старс, то я ему респектну за то, что донатил реально свою аудиторию. Но давайте продолжим просмотр этого школьника, вдруг там что-то кардинально поменяется, мы поставим 5. Ребят, кто мне выпал? Спай! Спай! Спай! Спай! Спай! Спай! Спай! Спайк! Спай! Спай! Спай! Спай! Спай! Спай! Спай! По ходу видео автор не исправил ни одной проблемы. Все так же плохо. 360p видео снято вертикально, но это он уже никак не исправил. Увы. Но ну, а если вы подумали, что это другой видеоролик, то нет. Автор просто записывал реакции на выпадение школьникам любой легендарки либо другого хорошего бойца. Ну а Волка Кью ты получаешь всего лишь единицу из десяти. Извини, но это мой максимум, который я смог себе поставить. Ну а сейчас на ваших экранах финальная таблица нашего сезона. Выиграл в ней в итоге кей тимофей Он набрал 8 баллов из 10, я его поздравляю, но ну, насчет денег я не знаю, может получится, а может и нет, я сообщу вам этом в сообществе. Некоторые результаты, кстати, были пересмотрены, например, э -э, мальчик Сэнди на самом деле получил 1 балл в прошлом видеоролике, но я ему поставил 2 балла, потому что пересмотрел его видеоролик и он заслужил полноценно 2 балла. И даже повериться не может. Ведь полгода назад я начинал уже эту рубрику, прошло уже почти целых 7 месяцев, и вот она закончилась. Целых 5 выпусков вышло, и она в общей сумме набрала более 10 тысяч просмотров. За это все огромное спасибо вам, от вас все это зависело. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока и до новых встреч.